Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, с вами Делл и... Эфисерк! И вот она пришла пора поиграть нам в игрушку под названием... Маронирс. Да, это странная игрушка с коопом, где... Ну мы будем драться чем? Я бутылку из-под мусорки нашел. А ты вообще, откуда ты выпахал это опахало топор фараона? Ну ладно, короче, посмотрим, что мощнее. Офицер к сапохалам или я с бутылочкой. А если я розочку сделаю, тогда что будешь делать? Не знаю. Полетели, короче. Так, куда мы? Так, первая у нас дорога. Беги, не дай себя раздавить. Так, а ч ⁇ Вот и беги, давай себя раздавить. Блин, а ч ⁇ Неужели какая-то... сейчас увидишь. Охраны бабай. Так, пацаны, я побежал. Вот это был тайминг так. Что это за серный бассейн? Видишь. Ага. Я не туда А лучше долбани. ФСР-га бутылочкой. Бутылочка. Да бутылочку. Дай бутылочку. О, мне машину. Бутылочкой. А А как? Хи-хи-хи-хи-хи-хи взял и вытолкал. Отлично. Серный бассейн. Там я взял. Набегай и прыгай. Старайся не упасть. Опа. Хоп. Отлично. Ты видел, что я взял? Какую-то хрень. У -у -у -у. А ветер, чё... ветер, ветер. А, -а, -а. О! а чё? Я упал. Скользим. Тип того. Так. Ай, ты взял, мой класс. <клес> Ледяные острова. Шахты Мейхема. Нужно бить. Так, так, так. Давай, шахты давай, шахты шахты. давай, давай, давай, давай, давай. Э, что? Как я? ты посмотри что что происходит со мной и что мне делать Че? Капец. так цветочный, цветочный падать, нужно бежать и не падать так а не -не -не -не. ой я же баба играю. что я всегда на тебя засматриваюсь? не и... знаю Почему я красивую вещь фи о продолжаем его кого-то чуть не раздавили да mm -hmm. ой так что-то нас перебрасывает и да вообще капец ну, здесь Это типа это Да Не успел смотреться уже следующая пошла Да да да да Чтобы не успели разозлиться О Цветочная дорога Так мы еще и останавливаемся Капец как Вот это жесть Вот это жесть Вот это меня все пипец у меня тоже тут все было пипец. А что у нас те две штуки, все, значит, получается. Надо FSR. Ох ты, ехали. Налетели по ним. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, Иди, иди за мной, да. Иди за мной, иди за мной. Че, не хочешь за мной ходить, да? ай яй яй яй яй яй яй пещера. Собирайте все, что видите. Надо попробовать эфисерга долбануть здесь в кристальной пещере. Иди сюда, иди сюда. Так, не выбивай из меня монетки, козел. мой кристаллик Иди сюда. Такие звуки дикие. тем временем шары продолжают летать. Оу, Ох, вот это ускорение, смотри, какой буст я взял. Че тут ты вообще жестко взял буст. Так, ну что время. Я? Вот он я. Побить бакуши. Ага. Ты хотел сказать камни? Так. Ну что такое? О, каменистая дорога опять. Пикапеец. Я не вижу даже тебя. Ай-яй-яй! Я зас. Тря! Я так, не могу смотри, там ну, пробежать. Я О! хотел вверх. Уходи, уходи, уходи, уходи. Ух, вот это я. Ух, ⁇ а! В итоге я упал. Нет, не забирай. Ну, козел, а, козел. Так, каменистая дорога. Так. Напомним, что здесь нет, у нас... Все, а, все. Нет. Все, тебя нету, да. Фух. шахты Мейхема. А вот тут мы будем рубиться долго. Тетя, тетя, долби. Да как ты так быстро-то? Эй, эй, не-не-не-не-не. Ну куда ж ты? Ну куда ж ты? Я давай Ой, засранец. все Я помер. Так, ну и какой итог у нас? Давай посмотрим. Я уже даже сбился, кто сколько победил куда ты там вырос-то, Вырос он, главное Ну ладно, ладно, на первый раз ты неплохо выступил. Что ты там? Тебя надо знаешь чем? Бутылкой вот так вот выпбануть. Мы взяли уровень, о, мне дали Мауя. Мне кстати дали имя твое так ну, ну что тогда меняем своих персов так а? о копье вот охотника эту. Вот серьезно эту мы думаем синхронно да о радужная дубинка ну давай ты радужной дубинка, а я короче пахала топором буду добавить цвет поменять кстати да Тут я согласен. Ну, можно зелененькую нормас. Вот сейчас будешь по привычке засматриваться опять на меня. Ооо. Mm. До главы храм. Храм. Доберитесь до статуи. Как Не ней доберешься до статуи. Мне... Радужная дубина. Ты ч ⁇ охренел? Ах ты казер. Ух них. <смех> а что теперь тебе надо дать? На. Нет, не на. Пощели в жопу а цветочный чё? водопад. Беги. Беги. Тебе написано, беги. беги. Блин, я на тебя смотрю. Беги. Ты чё Оу. Ой, мы оба свалились. Жом меня сбросил. Ах, ты <смех> ж... <смех> Жесть. Разрушение, Разрушение пропасти. пропасти. Нужно оставаться на месте. Я чувствую не на таком месте. Ух ё. О, да. все. Что тебя прихлопнули? Надо было чашку взять. Ой, ой, ой, да. Не успел. Бей по легким камням. Ну так. Тут даже не знаешь, что лучше: что-то собирать или просто раздолбить тут все. Ох, магическая гора. Бегай и пригой. Прагматическая, магическая. Магическое. Ну давай желаемые задействительные. Это магическая. <свистит> нет! Нет! Нет! Тут Что ж такое-то, господи? Так, я напрыгал уже. Так. угловый храм! <свистит> О! <Кто>? Ха-ха-ха-ха! <свистит> В смысле? А что? Оба Дальше долбанулись. Что? Ну локация-то у нас пройдена. В смысле? Чё за фигня? Оба. А, вот как меня долбануло. Я понял. А объем. Шахтеры, блин. Сегодня мы. Набиваем криптовалюту. Ох, ох, ох. Истерички. Просто рубилово, рубилово, рубилово. Истерички, истерички. Рубилово, рубилово, рубилово, рубилово. О, спасибо, я все собрал. пошел нафиг отсюда а, опять мы деремся да да пошел <смех> ты нафиг отсюда э, ты как меня туда... <смех> туда туда прокинул то ты мне объясни все я застрял короче ай-яй-яй-яй ну ты козел, и как мне? Ну, е е а? Ух, это пипец. А, так, в итоге ясно кто, ясно кто победил. Да, да, да, все понятно просто. Все пропачено. Повалил меня, да, все проплачено. Морозная радужные дубины. Так, у нас еще одна игра. Далее караечка игра. А угу. мне, кстати, ничего не дали. Золота мне не хватило, чтобы прокачаться. Так, дубина. Так. Ну, пожалуй, я возьму свою бутылку. И я готов. Я вот этого чудика возьму. Победитель по жизни, да? Давай ему. Так. Вот. радужную дубину Карающие кегли. у тебя кегли карающие да да посмотрим по покарает она сейчас кого-нибудь нет двуглавый храм статуйка добритесь до статуи а отлично иди сюда дай статую О, отлично. <смех> как так-то? Как так-то? Ой, я бомбу поставил! <смех> Каменная <дорога>. беги. <смех> Жесть. Зачем я бомбочку поставила? Иди сюда. На тебе карамельку. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сейчас будет очень больное. Остаться в живых. Да. Остаться в живых. Ху -ху -ху! Что происходит? Телепозики дерутся Драка, драка, драка! Ой, ой, ой. Так, а мушки, а магматическая О. гора. Магическая. Так, я, пожалуй, тут все соберу. Ты не против? Нет. Ну и хорошо, что ты не против. У-у-у. Чувствую, где-то будет жесть. Ух ты ж, я только прыгнул. Так, водичка. цветочный водопад. О, отличненько, да. Ты меня в прошлый раз бил, да? Да, бил. И еще буду бить. Так, двуглавый храм. Ёк, О, что это сейчас было? Это а, моя бомба. Взял все-таки, вот козьоль. Ой. <связь> так, не бы выжить! Так, так, я забрал. Свою. Да я взял вроде. Фу. А я не знаю. можешь взять? А как ты? <свил> Ох ты, ж... <свил> <свил> Все. <свили> <свили> Эй, блин. Все, отлично, отлично. Каменистая дорога. Оп. <свили> что это <свили> сейчас произошло? У нас двоих с тобой? <свили> <свили> так, а что? Кому <свили> дали в итоге? Эй. Оу. <свили> Вот это я тебя толканул сейчас. Что происходит вообще? О, боже, о, боже! Да хватит меня в углу-то! Так, я пожалуй... <с problem> о, отлично, молодец! <laughs> И что у нас, конец? Пещерка. Да, конец. Так, в смысле? А что у тебя так много золота? Объясни мне, пожалуйста. Я же с тебя сколько выбивал? Господи, а что тебя так колбасит? Все-таки победил за счет золота. Ах ты, какой коварный. Нет, это за счет кегли. Так, уровень пятый. Бесконечный ключ судьбы. Медали Чумпи. В следующий раз мы его попробуем. Да, да, именно. Ну на сегодня все, с вами был Дел и... Эфи всем огромное спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, прожимайте большущие колокольчики. Именно так. Всем удачи и всем пока. Всем пока.